Рубрика Мурашки Истории города Рапино Часть вторая Гретта и серебряная ложка На без знакомого нам Рапино Жила в доме, кривом, как фрегатное дно С кособоченным, скрюченным ветхом В одиночестве старая Гретта Разменяла десяток старуха седьмой, но по-прежнему в жизни, как брюхо пустой, не видала чудес. Скрипит дом, а за ним разгорается шторм. И взмолилась старуха не незнамо кому, если кто-нибудь видит меня через тьму, если кто-нибудь слышит сквозь мрак. Умоляю, подай же мне знак. Я, возможно, была бы кому-то жена, но не дал мне Господь ни красы, ни ума, да и все, что могу я состряпать. Суп из мягонькой кроличьей лапы. Я не видела мира далече причала, мне пора умирать. А мне мало. Знаю, знаю, по мне гудит ветер вокруг, но не я буду я, если нынче помру. Унеси бурю прочь ты, хозяин светил. Обещал всех любить, но меня не любил и как будто разрезала молнией свод. Разбудила меня ты своим колдовством. Выходи из хибары, взгляни по земле. Я оставил подарок, старуха, тебе. Поднялась она тут, ни жива, ни мертва, вышла из дому. Буря несома трава, волны бьются войной впереди, а старуха под ноги глядит. И мелькнула внезапно в траве серебро то десертная ложка с искусным гербом подняла ее Гретта и в крик. «Ну, коварен ты, подлый старик! Я просила тебя всею мощью души дать мне шанс по-другому хоть годик пожить, а ты ложку даруешь мне позже. Чем она мне, старухе, поможет? Есть в лачуге моей сесть столовый прибор, только толку в нем. Если пустынен мой двор... «Мне кому накрывать серебром, если всеми забыт этот дом?» И раздался с небес оглушающий вас. Каждый то пожинает, что сам и создаст. Колесо было деревом прежде. Весь секрет заключался в надежде. Долго думала Гретта над ложкой своей. Не спала опять холодных апрельских ночей. А потом в мозгу вспыхнула весть. Из нее нужно вкусное есть. Извинили кастрюлю шестую всю ночь, на седьмую соседи решили помочь, и кто бы раньше в такое поверил, на восьмую распахнуты двери. Собрались горожане всего рапино, чтобы съесть Греттин суп да пригубить вино, да с хозяйкой потренькать немножко, с тетей Греттой в серебряной ложке. Пробежало пять лет. В рапино снова шторм. Но теперь чистый светил знакомый нам дом. Все вокруг распадается, бьется, а на пороге старух смеется. Ну и правда, чего теперь, те трястись? Не греми ты так, боже, готовы идти. Я тебе тут подарок несу. Ложку, чтобы попробовать суп.